Друзья, всем привет всем привет сегодня будет у нас обзор цен в декабре начало месяца и подписывайтесь на наш канал будете всегда в курсе что происходит на авторынке зеленый угол целом... подписывайтесь автоподбор 25 так ну вот давайте сразу начнем заходим а, заходим на стоянку встречает нас а, honda что это у нас то у нас honda spike а, в таком в каком он цвете в темно-сером цвете двернадцатый год полтора литра аукцион три с половиной балла стоимостью 630 тысяч рублей а, висит аукционный лист по моему даже эту машинку мы проверяли аукционный лист настоящий пробег 112 тысяч три с половиной балла по левой стороне идет небольшой небольшой подкрас и это гибридная версия автомобиля то есть данный автомобиль он на и на летней резине повторители боковые двери сдвижные а, комплектация у него там не супер-пупер да но тем не менее климат-контроль климат-контроль у данного автомобиля есть даже по моему нет электродверки там там нету итак 2012 год полтора литра за 630 тысяч рублей рядом стоит honda fit гибридная версия фары не линзы зато установлены туманки автомобиль 4 воды датчик при столкновении этаж на аукцион 14 год цена к сожалению почему-то здесь сейчас не указана. стоит еще один спайк еще один спак 12 год гибрид полный мультируль смарт-ключ электродверь, плюс летняя резина на литых дисках то есть автомобиль автомобиль продается на зимней резине да кстати неплохой плюс хозяин отдает еще летнюю резину а цена автомобиля 655 тысяч рублей а дальше идет приус да, приусяка прям цвет такой бомба а, накладочки смотрите какие обвесы у него идут на каком литье он блин ну летняя резина понятно то что резина летняя но зато жирная летняя резина вес моделиста шесттый год автомобиль 4 в.д. представляете 4 ВД есть приуса кстати автомобили 4 ВД именно приус идет только только уже в этом кузове стоимость автомобиля миллион двести он весь в хроме а, и по бокам во-первых ручки идут хромированные вот здесь идут накладки хромирован это все япония по низу идут накладки хромированные. япония даже задние стопори идут с хромом плюс идет накладочка плюс камера заднего вида установлены и for sonar идут в бампере по бокам то есть считаем раз два три 4 5 5 6 sonar 6 sonar только на заднем бампере без пробега 16 год 4 воды такой ярко-ярко-красный цвет ярко-красный цвет 16 год 4 воды 1 миллион 200 тысяч а рядом стоит Toyota тойота isis 2015 год естественно это уже идет рестайл рестайл комплектация платана 850 тысяч рублей задние стопори идут белый автомобиль на литье тоже ребят на летней резине а камера заднего вида установлена. давайте посмотрим автомобиль 4 воды по состоянию по низу да смотрите вот сам кузов да он, он он реально он не ржавый вот этот белый налет видите от того то что автомобиль стоит Подвесочка, все, вопросов нет. Ну, единственное, глушитель фланец, но это это это болячка а, это полноценный мини То есть это не микроавтобус да это мини вен с тремя рядами сидений на климат-контроле но автомобиль закрыты ладно открывать его не будем а, рядом стоит toyota Тойота wish рестайл рестайл 14 год тоже 4 воды 880 тысяч рублей фары линзы а, туманочки с формированные накладками лето без литья Повторители, без ключевого доступа нету по бокам идет обвес а задние стопори, когда рестайл вот здесь они идут диодные ну как бы там много рассказывать да чем они отличаются отличие в принципе небольшое но и опять же 4 воды да смотрите состояние автомобиля по низу для для автомобиля 4 воды и так 14 год, 4 воды, 880 тысяч стоит вот этот вот автомобиль. Рядом стоит Nissan X Trail, белый перламутровый цвет. 12 год, двухлитровый мотор. Ну, как бы есть 2,5, да, но их очень мало. С Японии их не везут 985 тысяч рублей. Тоже рестайл, фары, линзы, туманки. Вот здесь идет хромированная накладка. Давайте посмотрим по низу. Здесь по переду с вами залезем. чем мы там видим? Поддоны целые, ничего. Не течет, ржавчины, ржавчины нету. А, так, он на литье, на зимней резине, на новой зимней резине. Обратите внимание, именно новая зимняя резина. И она стоит не китайская, да, а хорошая японская зимняя резина. Здесь у нас формированные накладки. Автомобиль на климат-контроле. Есть на крутилочках. Тоже он закрытый, подогревы сзади спойлер ну шикарный автомобиль да вот именно в своем классе за кроссовер за кроссовер до 1 миллиона рублей а напротив x-trail стоит у нас из steam а, гибридная версия 2013 год двигатель 2 4, 4 воды расход 7 литров на 100 километров 1 миллион четыреста шестьдесят тысяч рублей тоже но ну, это уже это узнать и как минивэн идет да как минивэн и как уже микро автобус так тоже тоже машина закрыта не знаю почему-то все закрыты надо посмотреть Но, скорее всего это чехлы хотя может быть это и сиденья идут кожаные но и steam на авторынке зеленый угол их как-то вот не так много видимо не знаю почему их не везут вроде как везут а вроде как их мало объем двигателя да, при растаможки кусается а рядом стоит ног тоже полноценный микроавтобус боковые двери сдвижные есть автомобили 4 вода есть передний привод есть гибриды гибриды идут с мотором 18 не гибридные версии с двухлитровым мотором 4, короче аукцион 4 балла 8 мест 1 миллион сто десять тысяч стоит вот такой вот замечательный автомобиль следующий стоит новых тринадцатого двухлитрового 4 воды 1 миллион сто шестьдесят тысяч он стоит стоит Делика Делика, но цены на делике цена на делике не указана, поэтому просто полюбуйтесь состоянием автомобиля не состоянием а то что то что они есть в Налите. ладно идем дальше ищем цены давайте захватим немного малюток Дайхацу мира ЕС 07 объем двигателя на литье на летней резине цена не написана. рядом стоит suzuki Альта 2015 год 260 тысяч рублей это самый дешевый кейкар один из самых дешевых кейкарах он без литых дисков на штатных колпаках на летней резине даже есть ветровики. О, машина даже открыта у нас. Посмотрите салон, руля бустий. Обычный пластиковый климат контроль. Все на на крутилочках, корректор фар и передние стекла открываются у нас на веслах. Вот такой вот автомобиль. Мы его закроем. А сзади он закрыт. Ну, Альта, конечно, по кузову Альта изменилась. Да, грузоподъемность 200 200 килограмм далее за альта стоит у нас nissan days nissan days в черном цвете комплектация highway star датчик при столкновении 15 год 4 в.д. 375 тысяч рублей стоит вот такой вот дэйс за этим дэйсом стоит еще один Days, но он стоит уже 385 тысяч рублей а honda one 2015 год турбо, turbo турбо, турбованная версия 340 тысяч рублей вот эти вот one, да, да? они появились на рынке вообще их начали привозить в Россию не так давно видите комплектация комплектация премиум ну и как-то вот народ еще не раскусил эти автомобили а так на самом деле автомобиль вот именно One, он а, неплохой рядом стоит honda fit Shuttle. не путайте именно с шатлом 12 год 1 и 3 на зимней резине гибридная версия стоит автомобиль 535 тысяч рублей mazda CX-3 2016 год 4WD 985 тысяч рядом с Маздой стоит а, suzuki солью 2015 год 465 тысяч рублей Но вот солью это не кейкар да а, ну и в то же время как это полноценный автомобиль да но он наверное чуть побольше чем кейкар назовем назовем это так но тем не менее автомобиль вот особенно солью вот D2 они пользуются а, большим большим спросом toyota corolla axio уже в рестайле автомобиль 2016 год есть 1.3. есть один и 3 4 балла аукцион 6 airbag 660 тысяч рублей стоит автомобиль есть есть гибридные версии а, nissan ноут в красном цвете 555 тысяч датчик при столкновении естественно это уже идет рестайл фары идут линзованные посмотрите установлены туманки установлены сонары ярко-красный цвет 14 год дик с это turbo 555 тысяч рублей аукцион статистика есть дик с это турбо, да есть двигателя нет турбовая а, так toyota harrier четырнадцатый год цены нету снимать не будем а, далее значит идет honda fritz Pike. сегодня самый популярность автомобиль 650 тысяч туманок нету а, гибридная версия на летней резине на литье в обвесах видите 650 тысяч рублей статистика 2012 год автомобильчик у нас тоже автомобильчик у нас э, закрытый toyota corolla Axio белый перламутровый цвет а сзади тонировочки у нас нет да вот допустим смотрите стоит филда да, так тонировочки то это не тонировочки, это защита от ультрафиолета и на аксио такого нету а, 4 воды сразу заглядываем под низ смотрим смотрим смотрим смотрим что мы там видим видим ржавчину нет в принципе друзья ржавчины ржавчины здесь нету но опять же да то есть что такое ржавчина если мы будем придираться то есть в любом случае какой-то а, мелкий рыжий налет мы а, мы там увидим Итак, значит а, тоже рестайл 15 год полтора литра 4 воды 677 тысяч рублей стоит вот такая toyota corolla акция филдер 715 по акси у нас открыто ну, давайте посмотрим дверная карта пластик Автоматические электро стеклоподъемники такое светло-серый салончик не салончик да, светло-серая сидушка руль у нас идет простой обычный вариатор ручник прикуриватель отключение антибукса здесь два подстаканника Блин, замерз давайте погреемся немножко посидим еще бы завести автомобиль Да вот ключа здесь нету что вам тут показать вот здесь у нас бардачок идет накидочки вот такие беленькие видите аксио фирменной накидки с японии пришли ручка держалка держалка солнцезащитный козырек зеркала нету здесь тоже зеркала нету но Аксел, да кстати вот airbag вот здесь есть Аксел относится наверное, к таким как вам сказать к народным автомобилям да в салоне у него конечно у аксио филдера попроще если взять допустим вот прямя куда олеон который стоит перед нами там уже как-то как-то наворотов наворотов будет больше давайте посмотрим наверное вам мало седанов до да, показано то есть пишите в комментариях Мало вам сюда нам показываем или хватает. В основном, что там, хэшбеки, универсалы. Давайте посмотрим на объем багажника. Ну, багажник большой, что я могу сказать. Видите, тут распродажа знаков. Привет. Не помню, под низ на аксе заглядывал, да, заглядывали. Машина по низу не ржавая. Ладно, стоит филдер, тоже рестайла. Белый перламутровый цвет. Даже два филдера стоит. Вот гибрид, вот это у нас стоит не гибрид оба стоит стоят без литья Итак, вот этот филдер полторашечный стоит он 715 тысяч рублей А гибридная версия автомобиля стоит 795 тысяч рублей ну как видите да гибрид гибриды у нас идут под дороже зато реально реально огромная огромная друзья экономия топлива идет в гибридных версиях автомобилей ребят вот многие спрашивают да там по части ну, как вам сказать автомобили которых нет на сайте drom.ru. да практически все автомобили они есть на сайте drom.ru. но вот попадаются такие автомобили как допустим вот этот это honda Insight, он пришел недавно он уже стоит продается двенадцатый год полтора литра стоит он 650 тысяч рублей но на дром, на drom, Объявления еще не давали. Итак, автомобиль на литье, на родном, на хондовском с модными колодками Бремба, на летней резине, она еще идет с пупырышками Повторители, обвесы, темно-серый темно -сер, темно цвет. Здрасте. Бесключевой доступ, но клема на автомобиле скинута, поэтому откроем его с ключа. Дверная карта пластик мягенький здесь идет тканевая вставка здесь что-то под мрамор сделано а вот такие светленькие ручки блокировка дверей 4 электрических стеклоподъемника здесь идет кармашек подстаканник а сиденье у нас идут с кожаными вставками идет кожаный руль отключение антибукса регулировка зеркал а управление значит музыкой круиз-контроль управление меню можно подключить телефон да через bluetooth вот такого плана спидометр. Ну, заводить машину мы не будем. Заводить машину мы не будем. Потому что геморрой на это делать на морозе. Не хочу открывать капот. Лезть сюда у нас еще а, куча машин на смотре замерзлом. Вот по месту. Ну, мне, мне кажется, место маловато. Вот именно... А, расстояние от моей головы да, до потолка а так в принципе место в автомобиле довольно-таки неплохо климат контроль из вот такой вот бардачочек открывается ручник где положено здесь тоже небольшой бардачок оплеточка да на селекторе переключения передач она тоже кожаная здесь два подстаканника и вон там спрятался еще один бардачок это не берет а, нет хотел сказать это пепельница нет ребят это это не пепельница вот итак так автомобиль мы закроем его Закрыли, закрыли автомобиль honda inside 2012 год стоит такой замечательный автомобиль 650 тысяч рублей и это у нас идет гибридная версия автомобиля давайте еще посмотрим вот такого вот замечательный автомобиль это nissan nv 2014 год моторы 16 премиум комплектация 685 тысяч рублей по низу идет формированная накладка туманки фары обычные значит в крыле дополнительный поворотник да и вот тоже такая вот идет накладочка уши зеркала заднего вида и ручки они идут а, не в цвет кузова да они идут просто черные, кстати бесключевой доступ на автомобиле nv200 ванет премиум джинкс грузоподъемность 600 килограмм не знаю дали ключи дали ключи сейчас посмотрим Ну видимо тоже батарейка севшая а может просто Просто, да нет, клемма не должна быть скинута. Так, давайте присядем, присядем, попробуем завести. Нет, батарейка не севшая. Все, автомобиль а, завелся, да. Сейчас вот здесь посидим, пару минуток немного погреемся. но ну, опять же, да, тут с премиум комплектации, идут другие сидения. Сзади идет другое сиденье, оно идет мягенькое. Вот, и так, в принципе, ну, особо таких больших различий нету, да, в этом автомобиле. А, ребят, вот эти вот автомобили, NV200, Bong, это вообще отдельная тема. А, с Нового года поднимается у телесбор, там, я не знаю, на сумасшедшие проценты, на сто процентов Поэтому, поэтому ждите подорожания. То есть, вот эти автомобили, вот эти автомобили, они реально подорожают. Ну, будет, будет очень дорого. Ладно, руль идет обычный, пластиковый, кнопка GLONASS установлена, регулировка зеркал, корректор фар, подстаканник, здесь идут дуйки, пробег указан 108 тысяч, мультимедиа система, включалки, крутилки дверная карта идет пластик здесь идет два подстаканника ну и вот такая вот площадка да не знаю для чего на что сюда можно положить вот это вот так называемый бардачок без крышки <laughs> без крышки да но он сделан под уклоном поэтому при езде оттуда всякие документы бумаги они вылетать не будут здесь у нас идет что у нас здесь идет здесь у нас идет пепельница здесь у нас ничего нету автомат давайте посмотрим ладно автомобиль глушим глушим давайте посмотрим второй ряд сидений на этом автомобиле так ключик пока чуть ключик не потерял ключик пока уберем ну, двери как вы видите идут сдвижные да, боковые здесь форточка и там у нас а, идет форточка естественно вот эта сидушка складывается и она еще складывается спинка складывается по отдельности так ну Наверное, залазить я туда не буду. В принципе, места здесь более-менее чем достаточно. Лучше посмотрим объем багажного отделения на данном автомобиля. Вот она, вот стоит бонга, да? Бонга. Кстати, вот сколько она стоит, эта бонга? Так, 2013 год, мотор 1.8, 4 воды, 5 дверей. Система глонасс установлена. 630 тысяч стоит это бонга. Вот эти бонги, Nissan они подражают. Есть выход с высокой крышей, есть с низкой крышей, есть с форточками, есть без форточек. Ладно, мы сейчас смотрим премиум GX Nissan NV. Вот, пожалуйста, багажное отделение. Шумоизоляции здесь можно сказать никакой нету. Здесь идет все металл Как вы видите, ну. И вот это вот, друзья, да, вот то, что м -м, в Котсан, да, салон, автомобиль, ну, я не знаю, мы их называем рабочие автомобили, да, рабочие лошадки, потому что они берутся действительно куда-то а, там для какого-то бизнеса, постоянно эксплуатируются, даже вот видите, немного потерто. При большом желании, конечно, это все можно устранить, можно устранить, поменять. Зато мы видим, а, если, скажем так, состояние автомобиля, да, кстати, вот посмотрите да вот пока вот я рассказывал вам дверь открывается то есть на двери головой не достаю зато мы видим состояние автомобиля в каком состоянии он пришел с японии то есть вот это все дело продавцы могли я не знаю, закрасить там что-то подшпаклевать короче говоря все все это убрать и сразу возникнет много вопросов зачем ты это делал зачем ты это делал и так далее ладно значит в премиум gx передний привод автомобили 4 воды есть но это свежих годов на авторынке у нас еще таких нету 14 год 16 685 тысяч nissan Клипер, nissan Клипер, такой микро микро вен комплектация хорошая уже вижу кстати идет автомат эти это тоже немаловажно 4 воды 325 тысяч рублей СТБА, это датчик камера при столкновении он без литья на летней резине бензобак у него вот в этом месте спрятан идут ветровики идут защита от ультрафиолета nv 100 Clipper. Грузоподъемность 350 килограмм Запаску автомобиля есть, она крепится снизу. Итак, давайте его откроем. Давайте его откроем. Сиденье вот такого плана, да, салон комбинированный, белый и темно-коричневые сиденья. Здесь идет ковровое, не ковровое покрытие, а резиновое покрытие. Это, друзья, идет, идет родное. Давайте в него Сядем. значит установлен какой-то монитор сейчас мы попробуем завести наш замечательный автомобиль включили пробег 128 автомобиль у нас завелся вот такая вот модная какая-то идет подсветка японец придумал и так смотрите ребята здесь идет регистратор раз регистратор два это японец устанавливал сам так как бы мне до магнитофона добраться не знаю сделать потише короче ладно делать не буду а, и сзади где-то у него еще один регистратор должен быть установлен также вот смотрите установил он вот такой фонарь не знаю, для чего это нужно но для чего то для чего то он это сделал значит по месту в автомобиле ну как вам сказать то есть я головой там я в крышу не бьюсь да а, если брать Посадить сюда пассажира. Посадить сюда пассажира. Еще одну замечательную штуку я нашел, увидел. Сейчас я вам покажу. То в принципе нам тесно, тесно нам не будет. Вот. Вот еще какая-то штука стоит, похожая на часы. По-моему, вы знаете, в каком-то видео, в каком-то автобусе мы это уже видели. Вот. Короче говоря, давайте напишите в комментариях, что это такое. Давайте посмотрим. Тумблер какой-то стоит. 4 воды вот он, видите, дальше при столкновении отключ, отключается. А и током бьется. Чуть не убило меня током. А, багажное отделение хотел сказать. Блин, на морозе уже не знаю. Слова у меня просто путаются. Лампа вот такая здесь стоит. Сзади у нас идут а, весла, крутилки. Сидушка у нас складывается. Складывается. Камера заднего вида. Смотрите, куда ее спрятали, упаковали. Ну, собственно, вот он, само багажное отделение. Также, да, вот шумки нету. Оно немного покосно, но при желании, при желании все это можно привести э, в порядок. И вот сзади не указал еще, да, то, что есть шторочка, перегородочка. Можно отделиться, я не знаю, от задних пассажиров, да, как в лимузине. Плохо, что она не выезжает. Итак, Nv, э, НВ. НВ, клипер 115 э, год, 4 воды автомат 5-ступенчатый, 325 тысяч honda n wagon nvgn в комплектации кастом ярко такой насыщенный зеленый цвет максимальная комплектация на зимней резине с туманками фары линзовые автомобиль 2018 года выпуска стоимостью 550 тысяч рублей но автомобиль к сожалению к сожалению закрыт, закрыт представляете 2018 год друзья автомобиль практически новая новая машина за 550 тысяч рублей ладно что у нас здесь еще интересного стоит стоит 2 subaru xv 2013 год моторы все двухлитровые 1 миллион пятьдесят пять тысяч вот эта комплектация она идет попроще и стоит тоже 2013 год 4 воды 1 миллион семьдесят пять тысяч тысяч рублей то есть в данных автомобилях да фишка такая эта система айсай вот они ну то i сами называют то есть ибо до да, системы японцы молодцы придумали то есть это активный круиз-контроль это датчики при столкновении датчики слежения за полосою кстати установлены омыватели омыватели фар рядом стоит у нас nissan сирена четырнадцатый год двухлитровый мотор они все двухлитровые 4 в.д. есть передний привод а есть гибридные версии автомобиля 1 миллион шестьдесят пять тысяч рублей стоит вот такой вот автомобиль следующее это nissan la Fiesta, 4 воды 7 автомобиль не знаю почему ребят ну не прижились у нас вот эти вот автомобили хотя автомобиль довольно таки интересный, комфортный 820 тысяч он стоит not ну вот, ну вот мало их вот почему так? Я, к сожалению, не знаю. А, так, ладно, что у нас еще есть на этой стоянке интересного, что можно поснимать. Наверное, пойдем дальше. Еще какие машинки пооткрываем. Друзья, Toyota Bibi, Toyota Bibi. вот очень много людей просило ее снять. Сейчас немного залезем, откроем, полазим по ней. Так, автомобиль 2015, почему-то 14 написано. 6, 645, да, год, а не 14? 15, 6, 15 год, поправочка, 645 тысяч рублей. Откройте, пожалуйста, да, откройте. Можно ключик еще? Да, пожалуйста. Шипя. Завел ее. Да, только поддержи, чтобы она это самое. Хорошо, хорошо. Значит, туманочки, вот какая-то японская... Не работает, да? Нет, Короче говоря. Говоря, это не отсюда автомобиль идет на литье на зимней резине он продавец подсказывает резина 18 -го года да а, давайте проверим посмотрим да действительно резина 18 -го года по бокам идет по низу обвес а накладочки ну вот знак идет биби ручки идут хромированные ветровики сзади дворник тоже хром идет накладка хром накладка вот такого вот плана. Глушитель. Короче говоря, модный модный автомобиль. Вот, пожалуйста, состояние по низу. Автомобиль, автомобиль нам открыли. Давайте, наверное, начнем с багажного отделения. Походу нам его не открыли. Не знаю Сейчас посмотрим. Так. Открыть. Вот теперь автомобиль у нас открытый. Итак, багажное отделение. Вот, пожалуйста два колеса пакет сюда влезло, здесь о, автомобиль у нас еще модный здесь колоночка наверное, сейчас покажу ладно раз здесь немножко навалено не будем вдаваться в подробности давайте начнем с салона со второго ряда сидений дверная карта тканевая вставка здесь вот с перфорация да, какой-то пластик идет электростеклоподъемник небольшой подстаканник колонка сиденье у нас здесь идет кожа здесь идет тряпка ну и также идет вот здесь кожа Итак, далее, значит, здесь у нас идет колонка, колонка. Вот это, ребят, но ну я не знаю, что это такое. Может, какая-нибудь песчалочка. Ой, а может, какая-то дуечка. Пишите тоже в комментариях, что это у нас такое. Ну, передняя дверная карта тоже самое идет. Здесь тоже самое. Сабуфер, управление музыкой. И, наверное, я думаю, будет поинтереснее. Если мы с вами сядем за руль, да, со стороны водителя, заодно давайте автомобиль с вами заведем. А, так, значит, переднее сиденье имеет регулировка. Высота вперед-назад, спинка у нас откидывается. Идет кожаный руль. Автомобиль заводится с ключа. Заведется или не заведется? Ну-ка, заводим. Завелся. Автомобиль без проблем. Итак, сейчас немного подрегулирую, да. Сейчас камеру выключу. Итак, значит, место я немного отрегулировал. Да, места много. Крыша, потолок высокий. Тереться друг с другом мы не будем. Значит, управление магнитолой, музыкой, всевозможными функциями. Бардачок, климат-контроль, музыка. Ну, в принципе, неплохое звучание, да, плюс еще можно отрегулировать, там басики себе поднастроить. Подогрев дворников, отключение э, антибукса, ТРК, пищалка дуйки. Колонка встроена, подсветка работает, подсветка у нас крутится во всевозможных положениях. Кстати, потолок идет темный, зеркало заднего. Ой, зеркало заднего вида. Ну, как будто бы, да, можно использовать его как зеркало заднего вида. Только вот когда в него смотришь, надо куда-то свою голову прятать. Ловое стекло наклон знаете как у кубиков там практически 90 градусов так наверное надо потише сделать имеется выход на магнитофоне аукс пищалочка здесь пищалка здесь аукцион какой-то лежит аукцион www 57 тысяч пробег 4 с половиной балла ну ребята аукционечки аукционечки нужно конечно проверять не знаю что вам еще добавить в этом автомобиле здесь тоже какой-то вот видите выход идет аукс. Здесь у нас, я так понимаю, это подстаканник. И сейчас мы их достанем, видите, подсветочка идет. Здесь бардачок не пепельница Подстаканник, вот подсветка. И еще один подстаканничек а, тоже идет. Итак, 645 тысяч рублей за вот такой вот чудо-чудо-автомобиль. Их а, мало на рынке. Мало закрыли, но... Они, знаете, они пользуются, пользуются спросом, вот эти вот автомобили. Nissan но в черном цвете комплектация идет у нас райдер на летней резине. Он идет на литье Фары у него идут. Смотрите, какие замечательно, красивые фары линзованные. По низу идет хром накладка. Кстати, летые диски аутейж, да, они тоже идут под хром. Рестайл, поворотники. У рестайлов идет другой бампер, другая решетка. Да, но это идет райдер, это понятно. По бокам идут обвесы, бесключевой доступ. Сзади установлен спойлер, метла. Видите, райдер аутеж. Но вот nissan вот объем багажного отделения Чисто, аккуратно вот так руки замерзли Ремкомплект, запаски в автомобиле нет ну здесь еще предусмотрено крепление полочки задние сиденья у нас складываются так вот таким вот образом багажное отделение у нас увеличивается и чем удобно чем удобно то что задние спинки сидений у нас складываются Ой, ребят, я уже на морозе говорю, замерз. Короче говоря, сидение идет не сплошное, да, а поодиночке можно сложить. Но ровного пола нету. Кстати, на данный момент вот ищем, ходим выбираем Nissan Ноут. Nissan Значит, мультироля нету, но автомобиль идет на климат контроле датчики, при движения движение по полосам, сидушки вот такие вот интересного плана. Климат-контроль, видите, 4ВД включается с кнопки. Но здесь стоит электромотор на привода да, на 4ВД. Итак, 15 год, райдер-комплектация, 515 тысяч рублей. Рядом стоит toyota toyota Аква 2015 год 639 тысяч рублей 2015 год ноябрь гибридная версия они все идут гибридной версии не гибридных автомобилей таких нету автомобиль закрытых хром накладки это уже как видите как видите это уже идет рестайл гибрид аукцион Uh, у этого автомобиля 4 балла. Давайте, наверное, все возьмем. Сузуки Хаслер. Хаслер белого цвета. фандера вот такие, в черном цвет окрашены uh, Родное сузуковское егошное e литье. Летняя uh, резина. Сзади стопарики. Вот такие вот стоп ISTOP. стоп метла. Ветровики есть. О, машина у нас тоже открыта. Ну, здесь уже для нас все приготовили. Да? То есть сзади у нас идет пластик. Uh, сидушки на спинке раскладываются. По отдельности по отдельности ну как бы трансформация салона да, всевозможное место поверьте в автомобиле в автомобиле очень много автомобиль идет у нас с вами на климат контроле переднее сидение идет диваном здесь я думаю даже можно посидеть посидеть давайте сядем спидометр вот такого плана а на спидометре у нас 140 километров климат-контроль японская мультимедиа система 499 тысяч стоит вот такой вот замечательный suzuki suzuki hustler передняя передняя часть автомобиля берем еще с вами toyota corolla филдер не гибрид синий цвет 755 тысяч стоит автомобиль и возьмем с вами honda honda shuttle друзья вы постоянно путаете вот есть honda fit shuttle а есть shuttle. так вот это стоит именно шаттл без приставки fit есть гибрид есть гибрид 4 воды есть просто передний привод это у нас гибрид не 4 воды стоимостью 785 тысяч рублей аукционный лист лежит пробег 86 по кузову ну, по кузову там какие-то а 3 может были какие-то небольшие царапинки короче говоря нужно нужно смотреть проверять обязательно а давайте посмотрим еще кроссовер полноценный кроссовер subaru forester а, значит туманки омыватели фар система айсай да это датчики при столкновении всевозможные функции литье автомобиль turbo XT комплектация 1 миллион двести девяносто тысяч стоит трубовый Форестер 200 200 чуть не это не выпился 280 лошадиных сил идет на этих автомобилях состояние по низу автомобиля так, рядом стоит рядом стоит toyota паса такая молочного цвета на летней резине резина дала без а, литья автомобиль 2015 года туманок нету переднее сиденье мне диваном просто две сидушки идет 399 тысяч рублей объем мотора объем моторов 1 литр а toyota wish 2011 год на неплохом литье с туманочками белый перламутровый цвет с-комплектация, мотор 1.8 стоимостью 780 тысяч рублей. Еще один виш uh, 10-го года, 10 -го года, 770 тысяч рублей стоит. Вот такой вот замечательный виш в моделиста. Uh, Toyota Spade 15 год, полтора литра же комплектация, 575 тысяч стоит автомобиль. А, ладно, дальше возьмем, наверное, фита, а, фит, линзы, туманки, 15-й год, 4 ВД, стоимостью 650 тысяч рублей honda stream 785 тысяч рублей 2012 год toyota aqua в ярко-красном цвете же комплектация 615 тысяч рублей prius 20 кузов g-tauring полтора литра тоже полноценный гибрид полноценный гибрид 615 тысяч рублей toyota rush это не toyota это dhatsu bingo 11 год 4 ВД 840 тысяч рублей филдер в оранжевом цвете 15 год с комплектация внимание мотор 18 рестайл Рестайл 935 тысяч рублей. Вот по ряду прошли, по ряду прошли. Сейчас покажу вам задние части автомобиля. Филдер конечно смотрится шикарно. Королы Field S плюс еще и 1,8. Toyota Rush Bego. Rush Bego, это полностью одинаковые автомобили приус 20 ну как сказать надежный надежный надежный друг неприхотливый toyota aqua тоже надежная подруга тоже неприхотливая honda stream а, таких автомобилей мало тоже почему-то не особо их как-то везут ну естественно это honda honda fit это самый наверное популярный не самый популярный, а это один один из самых популярных автомобилей вот еще стоит спать там спать стоит в красном цвете это спать стоит в черном свете спать порты в принципе практически одинаковые автомобили немного по задней части отличаются и по морде по салону все один в один этот спойт 16 год 4 воды 645 тысяч рублей nissan ноут темно-серый цвет без туманок 16 год 1 и 3 но ну, не один и три он 1 и 2 идет 505 тысяч рублей приус 30 кузов тоже такие легендарные автомобили у нас наверное полгорода ездит на приусах на аквах на альфах вот надежные неприхотливый автомобиль с минимальным расходом топлива 14 год моторы все идут 18 за 870 тысяч друзья ну показали вам сегодня довольно-таки много автомобилей вот на сегодня наверное все но ну, еще раз напомню, подписывайтесь на наш канал Автоподбор25 Всем пока!